Приветствую всех подписчиков! Сегодня мы приехали покидать на местный водоем поисковый магнит. Посмотрим, что у нас с этого выйдет. Да? Хлам может какой-нибудь. Он что-то есть, да? Суфак, такая Что это? А, трава. Сносит, да, Верел? Зацепил? Нет. Есть? Траву как раз ты это снял, забрасывал. На мосту сейчас там до хрена чего наловим. Я тебе говорю. Я помню, там изоляторы валялись от столбов этих высоковольтных. Сколько мы, вы помнишь, на кошку их натягали? Аккуратные. Лемих какой-то. Какой Лемих? А нет. Этот отвал от блядь. Лянь. Отвал, а что он здесь делает? А там еще магнитилось. Я же говорю, тихонечко-тихонечко тяни. кем он такой ветер. Тут даже железо можно сейчас. Но собирать и на машине поехать сдать Отстегнулся у нас магнит В общем, у меня кошка была дома Решили взять кошку Он будет прицеплен к железке К этой магнит Поэтому сейчас железку вытянем Вместе с магнитом По идее Не по идее, надо вытянуть Да Цепляется? Кажется, цепляется Под, под берегом Там еще может за эти, за корни Там же корни Куры кричат как резаные. Идет? Вот она. Да? Идет? Зацепил. Ну, оторвал никуда. что дебелая. Ну. А соскальзывает, вот, сука, вот. Для кого-то. места, видишь, очищает Засвету, но не идет. Идет? Да. Вот он магнит. Лянь, ты смотри. Какую фигню достали. Вот он магнит, да. Лянь. Ну-ка, сколько килограмм Ну так. Вот и магнит, все. Чтоб мы делали без моей кошки но но тут еще может быть что-нибудь проволока обвязываем медный уже чтобы больше карабин не расстягнулся кошкой уже не лазить да О, шиль да тут запрещается проезд людей там что-то напряжение Соединительный, соединительный, там что-то цепи, может даже. Ну это, может, знаешь, мотор стоял какой электрический. Есть? Что? Опять? Ладно, когда достанем, будем показывать. Ананасы. Ананасы. Ананасы всплывают. Самый цинус под берегом здесь. Идет? Держи, держи, держи. Мне даже интересно, что это вообще. Лёнь! Это что это вал от этого, как его? От транспортера. Лёнь, он же тяжелый. Здесь цепка, а здесь транспортер ходит. Навозный. Я только большие звезды находил, а это с маленькими. Он, он килограмм так 15 весит. Катать, да, я тебе говорю, ни, ни хрена себе. Ой, это железки. Да, литой, ну. Нормально, слышишь, так тут можно. Наверное, сегодня вечером машину наверное, придется брать. Совсем хорошо. Что магнит еще хорошо берет. Да. Вот толстый металл он хорошо берет, а тонкий он не особо. У меня руки вообще не замерзли. Руки. Я их уже переморозил руки. Uh -huh. Стоит раз, говорю, переморозить руки и все. Вот она идет. какая железяка? Да? Какая. Железякая. Да? <сих> она и причем там находится, где? Смотри. Блять, <сих> шла, да? да. Ну, там... А сейчас я тебя поймаю ее. Ты алхерейша, дурина, блядь Серега, Понад ну под, под заработай денег хоть на уходных. А я... на Я близко подойти не могу. О, что-то. О, о, о, под берегом. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты. Она поднимается. Идёт чуть-чуть? Надо здесь раз, раз, расчистить. Что-то цепляю. Есть. Есть. Ага. Ой, идет. Идет. Идет. Сорвалась у меня. Я держу ее еще. Я держу. Я держу, держу. О, меня Ты веришь? Да. Давай, твоеги. Бандури натянуть. Надо как-то вверх. Идет, идет. Ни хрена себе расширить. она меня туда тянет. Да, давай. давай Надо расшатывать ее. Сюда и сюда. Берег, наверное, упирается. Ну мы его вырвали на. А ну да, может она. Я подойти не могу близко. Ни хрена себе. Там мы делаем, Ну. Расчищаем место, чтобы трава не мешала нам вытаскивать. Но что-то лежит очень добротное. Все тут валы, литые валяются. Всякие запчасти от тракторов. то там что-то хорошее будет, сто процентов. По а. Рыбу поймали. Кошкой. юн, Бьюн такой, да, здоровый. Она скользкий-скользкий такой. На удочку не клеет, а зато на эту Но Куришь. на кошку. На кошку. А помнишь, мы в детстве тягали траву? Мой друг. Иди живи. Они, говорят, вырастают по килограмма такие могут быть в болотах. А а ну Они... первый заброс. Расчистили мы здесь траву кошкой. И он был удачен. Идет? Идет. Он срывается. Срывается, да? Ну, сейчас зацепишь. Пока. И что-то очень большое. Давай, все пошла, да? Давай, давай, давай. ой идет, идет комбайн ой нихрена, он в речку меня тянет обратно меня в речку тянул ты только отпустил и меня туда сразу в речку туда повернули на. она уже тут под берегом? да, да, мы сюда ее повернули уже подтянули, Ром ну, подтянули, она здесь под берегом, да ну сейчас как не выпало, еще хватать рвутся. Да, лянь, оттуда <с <с <с <с водяной как будто живет какой-то. Ну это знаю, что это такое, если это это. Это вот этот вал мы с тобой с пружинами тянем. Да, вот она. А он весит, ну, я Все, тебя... поехали. Будь здоров, ну давай. Давай. Лянь там махом. Мамуля, там такая лежит, блядь. Идет. мы уже видим какая-то конструкция Боюсь, пошла. давай ее сюда о. о смотри мы ее заодно зацепили сейчас на вов есть, даже здесь там руками зацепить прям кошкой здесь за что-то есть дырки, да? дырки прям есть, там есть. Да? да можно отцепить ее как -нибудь. не знаю. Обвязал я, в общем, здесь мы ее подтянули, нашел какую-то там арматурную наваренную. обвязал я ее, в общем, веревку. Сейчас будем. Уже наша точно. Да, Раз, да. Ни хрена себе. Давай в другую сторону. Короче, вот такая штука у нас. Вот она лежит. Вытянуть не можем. Здоровое что-то. На три секции. Под ней, она у Под ней не там что-то видать будет. Тяжелая, Тяжелая лежать. Валы может, Амель. может, мотор какой. Редуктор хрен его знает. Да. Тяжелая очень. Двоем не можем ее. Давай. Давай. <coughs> Раз, два, три. А. Вот, чего это такая вещь? интересно весом нею, конечно мама не горюй откуда <свят> шестеренок ну я вот такие шестерни маленькие находил много кучей находил на фермах на старых я не знал от чего это может от этой ерунды как мы эту херню увезем Блянь, Ты чё, Ты видел ты это, что у тебя такое творится? Фу! Что мы с ней делать будем? Она килограмм сто, наверное, весит. С лишним. Да сто килограмм бы вытянули с тобой, а то, наверное, все не больше. Все на не больше. Охренеть! Это полкомбайна какого-то тянем. Вон, смотри, самое главное, а что там с другой стороны, ну, какой-то редуктор или что это такое. Ну, что... Все, все, все вытащили, да? А что мы с ней делать будем, как мы ее утянем? Не знаю. Вытянули мы ее. Вот такая Она штуковина от комбайна, скорее всего, мне кажется. Привод был. Как мы ее потянем? Ну ладно, это... Она весь Ладно. Здесь не надо. А ты кошку вытащишь? Нет. Попробуйте, гануть. Там кошка вроде зацеплена. Вот он, здесь. Вот он. Есть, вот да? Еще что-то есть. Кто-то еще зацепил. Идет? Да. Ну там, где я говорю... Еще такая самая была. Да? Не могу вытащить. Да. О, телевизор, да, был. А я смотрю какая-то, ну-ка, какая-то сетка. Тут похоже... Че да. не сдаются. Давай, кошмар, Андрей. Давай. Вот такая рыбалка должна быть. Профессиональные веревки Это штука здоровая Тебе типа помогай О, ни хрена Лови Ловлю, ловлю, ловлю Еще один такой редуктор Охренеть Охренеть Он же летой тоже Это какая-то лось Наверное. Ну от него же, наверное, скорее всего. Но ну, ну, может... Полегай, ну, нормально Ну да, килограмм 20 хороших. <свист> <свист> нормально так. Рыбалочка сегодня. Уронил здесь прям, да? У нас еще один улов. Крышка какая-то короб. Ну видно, красная. От комбайна старого. Да, от комбайна. Как-то он там назывался, не помню. Может она и была, да, фиолетовая? Ну немного обрызгиваем. Не все тянется. Ага. Что-то идет. Дебела! Серый! Дебелы! И тебя отвечаю! Что-то там сидит на одной стороне! О. Нихуя, вот ну! Охренеть! Глянь! Глянь какой, Какой-то! Прицепно! Рымболт, глянь какой! Ни хрена! Глянь, он весит, бля! Тридцатку, наверное, Хуя, ты куда его засыпил? За рембол Не знаю за что. Глянь, красочка, да? А я, может. Голубенькая такая. А я может Глянь, его скользил. Глянь, смотри, мазути руки. Смотри, косар оружие будет, бля, закон. Ну. Охренеть! Ну! металла с одного места тягали мы короче расчищали место для очередных для... забросов <смех> забросов окуня поймали он. <смех> вот. сейчас отпустим его а то у нас -то и так в речке рыбы нету ни хрена <смех> а мы так вот в детстве возле речек траву, вытягивали, много... траву да вытягивали о пиявка по моему они, да, пиявка какая-то маленькая. Вот тут расчищали, опять поймали вьюна. Они вообще в болотах, в озерах живут. Они под берегом, И в речках, грязи. да, в грязи. О, как змей такой он прям. О, как змея здоров. Говорят, суп из них вкусный. Да? да? Ты мне говорила -то. Ну, о, глянь, мазутные пятна, может быть, есть вот, да? Чуть-чуть, да? На том месте, в общем, кошкой проверили, раз 20 закинули там в нескольких местах рядом, ничего там больше не оказалось. Вот пошли дальше проверять. Здесь какой-то болт, кстати, нашли. Ну что ж, у нас на этом все, наверное. Сейчас поедем за машиной. Забирать это все дело. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Приехали мы забирать. Вау. Сейчас будем ее отбивать от сварки, чтобы полегче носить было. Машина там стоит. Ну, вроде как идет. Вот, все, она, она одна сторона оторвалась. Две уже отломали, Но вот это наверное бесполезно. Там глянь, конструкция. Принесли мы это всё железо к машинам, сейчас будем грузить.